Это тоже второй день, но он бежит в садик. Сейчас шапку упадет, надо шапку. Он вчера бежал. В общем, я довольна пока. Яничек, тебе в садике понравилось? Он детки как раз просыпаются. Утро. Зарядка у них. Пойдем, давай, поднимайся. Сам? Ну, давай, сам, молодец. Умничка моя. Мой обед покажу. Это сыр я сегодня детям готовила. Овощи на пару и мяско на пару. Вот так выглядит одна порция. Папа ждет нас. Ой, ты что, раскрутил ручку открутил? Клеем надо. Надо закрутить. Всё. Раскрутила от шкафчика ручку. Клей нужен, да? Да, Фа, мама вот мама, да? А, донь, а, да ты что? Ты телефон уже забираешь у меня? Да. М -м. Ну как тебе в садике? Тебе нравится в садике с детками? Да. Да. А чего ты сегодня плакал? Да, нет. нет? Я уйду, мама моя. Ты маму потерял, мама ушла, и ты расплакался. Ты да. маму искал, да? Да смотрим сейчас яну ботиночки на смену детский сад подними, огромный да показываю что мы купили нашим мальчишкам. Зефир мы себе взяли. Это натуральный зефир. А это я себе да, Какую давай, Мать показывает. Да, красивое, очень толстячок. пирожное вкусное. Сколько одно получается? 32 гривны. Фруктово-заварное. Здесь с заварным кремом. Я его назвала толстячок. Толстячок, хорошо. Так. Вот взяли вот такие вот обычные корзиночки Ну они обычные, но тоже там внутри Немножко заварного крема Очень, кстати, легкие, вкусные Детям нравятся да. Еще одну с заварным кремом И обычные традиционные корзинки Которые уже Которые превратились в блинчик Макушки экспрессоваты Ну ничего Это я Да, сейчас будем чай наливать Друзья, ну вы видели, что эта неделя была очень специфическая, Ян пошел в детский сад, в ясельную группу, мы вынуждены были его отдать, потому что он, нам с Сережей нужно заниматься определенной деятельностью, рабочие моменты, которые... ну. С ребенком это сделать просто невозможно. Но за эту неделю я сделала для себя колоссальнейшие выводы. И один из самых важных выводов ⁇ это то, что еще маленькому ребеночку такому рано в детский сад. Это, конечно, небо и земля, если сравнивать группу Марка и Рената и ясенную группу, в которой был Ян. Атмосфера абсолютно разная. В ясенной группе постоянно стоит ор. В какое бы время я не пришла, дети плачут, просто хронически плачут. И обстановочка, конечно, такая, вот посмотришь, у меня, как у мамы, просто сердце сжималось. Мы два дня, я его приводила, он вообще спокойно оставался. Да, была какая-то настороженность, там первые два дня настороженность на взрослых людей, на няню, на воспитателя, а с детками нормально. Но он только и говорил, мама, там э, ля-ля-пла, ля-ля-пла, мальчик-пла. И ну действительно смотришь, да, вроде куча игрушек, вроде такая, все, все так, все аккуратненько, чистенько. Там девочка сидит в уголочке плачет, там, там нянечку воспитателя, на всех просто физически не хватает. Ну, как мне объяснили уже опытные мамы, что в ясельной группе это нормальная, э, стандартная обстановка. Да? Детки маленькие, их много, они попадают в вообще в совершенно незнакомую для себя среду, и до какого-то момента вот так с ними носятся там на руках постоянно, чтобы успокоить. Да, один плачет, потом второй, другой, третий и так далее. Это, в общем, постоянное колесо, пока они привыкнут. Как со всем этим справляется воспитатель и няня на такую толпу деток, их 10 человек, мне сложно представить. Потому что тут няне нужно поубирать, а тут ребенок кричит, один в туалет хочет, другому что-то не нравится, третий за мамой плачет. Два дня Ян бежал нормально, на третий день он проснулся и сказал «нет, я топ-топ в сад, нет» до этого он всегда смотрел на мальчиков и говорил, а я, а я, я говорю, они в садик идут, и я, я говорю, ты хочешь детский сад, да, я говорю, ну мы же привезем тебя и оставим, ты будешь детками, хорошо, хорошо, вот, в общем, он два дня попробовал, походил с ними по одной дорожке, в общем, бежал с огромным удовольствием, но когда я неожиданно уходила, потому что мне так сразу, типа, ребенок играется, все, быстренько уходите, то я так понимаю, потом искал меня, я не знаю, что он там в группе делал. Плакал, не плакал, но воспитатель мне сказал, все нормально. Не переживайте, вел себя хорошо. На третий день... Вот нет и все, не хочу. Мы его снова повели, потому что уже неделя как-то была спланирована. Сердце мое неспокойно, не на месте, потому что вот на третий день, когда я он уже не хотел, да, я его привела, переодела, оставила и уже уходила. Он так протягивает ручки ко мне, и кричит: Мама, стоп! Мама, стоп! И тут няня берет в этот момент его на руки. И уносит, и вот эта вот передо мной картинка стоит, когда он тянет ручки и кричит: мама, все, это для меня просто как ножом по сердцу. Ну, и целый день у меня мысли только об одном. Я думаю, приеду, заберу его немножко раньше. Мы, как раз с Сережей, справились да. с тем, что нам нужно было сделать, выполнить. И я говорю, Сереж, я поехала. Вот прям до прогулки заберу его. Это где-то он часа три побыл. В детском саду когда родители забирают детей обычно мы пишем в общий чат что вот мы там через пять минут будем соберите пожалуйста там такого-то такого-то ребеночка его собирают уже готовым выводят заходить в группу нельзя а тут я поехала я думаю не буду писать вот не знаю почему мне захотелось вот приехать вот так вот пусть это в тупую может быть где-то до да, против правил но мне захотелось посмотреть чем ребенок занимается вот в данный момент я прихожу, захожу, тишина такая, я прохожу по коридорчику, смотрю, детки собираются на улицу, они в раздевалке все находились. Я такая, о, мне они еще раз, здравствуйте, я говорю, а где мой ребенок, хочу забрать. Она мне показала, а вон он там стоял возле шкафчика, уже полностью одетый, обутый, в шапке. Ну, я на меня увидел, сразу обрадовался, бежит ко мне, и я смотрю на него, и у меня такой, знаете, легкий шок от того, что я вижу, в чем он одет, во что его одели. В группе очень жарко, поэтому я стараюсь его одевать в такую легкую одежду. Тоненькую кофточку, тоненькие штанишки, чтобы было комфортно в помещении находиться. На улицу, конечно, совершенно другая одежда. Я его привожу в одном, переодеваю. Ну, соответственно, я же понимаю, что если они идут на прогулку, то должны их тепло одеть. И я много раз слышала, что детей, наоборот, очень сильно кутают. Там и шапку, и капюшон, и, в общем, с перебором даже. А здесь я удивилась, ему вот в чем он был, ходил в группе в этих штанишках тоненьких, в тоненькой кофточке, сверху только надели куртку, и все, у него шея открыта, шапка вот как-то так натянута, что уши открыты, и я понимаю, я так стою, смотрю, и я понимаю, что если бы мой ребенок в таком вышел на улицу, он бы замерз мгновенно. У меня сразу вопрос к няне. Я смотрю, говорю, почему так мой ребенок одет? Он же замерзнет. Где свитер? Где штаны, которые он должен переодеться, когда выходить на улицу? Она так засуетилась, сразу такие какие-то сумбурные фразы, оправдания. Говорит, я думала, я надела ему свитер, да неужели? И так смотрит, ой, точно, наверное, забыла. Открывает шкафчик, достает этот свитер, дает его мне. А там ну свитер теплый, он горлышко закрывает потому что в куртке такой вырез большой, у него шея открыта. Я говорю, а штаны? А штаны не переживайте, я там колготки под штаны надела, поэтому, ну, должно быть тепло, в общем. А за, свитер забыла, реально забыла. Ну, и шапку у него так торчит. Ну, я взяла вещи, взяла ребенка, мы вышли в коридорчик, я сняла куртку, переодела ему штаны, надела свитер, собрала его, как положено быть в зимнее время, одетым, и мы с ним пошли. Ситуация крайне неприятная, я прекрасно понимаю няню, это очень сложно с таким большим количеством детей, да, еще нужно там накрыть на стол, поубирать, где-то там кого-то на ручках поносить, кому-то помочь одеться, ну не кому-то, а всем, потому что дети еще не в состоянии, там все нуждаются в помощи но я очень сильно напряглась в этом моменте, мне было неприятно и оправдания я этому не вижу очень хорошо что я вот почувствовала и приехала именно в тот момент, в который я должна была приехать по сути получается один и тот же садик разные группы и уже вообще все по-разному для меня до сих пор остается открытым вопрос общего чата вот чат родительский и воспитателей там, где Марк и Ренат занимаются, он такой живой, там постоянно пикают смски, то фотографии, то какие-то видео, чем они занимаются, во что играются, что изучают, какие-то там методичные пособия сбрасывают для родителей, как себя вести с ребенком в той или иной ситуации, Но ну, постоянно, все время что-то сбрасывается, в общем, как-то так все, оно живет какой-то своей бурной жизнью, то чат в ясельной группе, ну, за неделю для меня он мертвый, даже утро начинается с того, что всем с хвостиком сбрасывается в общий чат у Марка Рената меню, чтобы можно было видеть, да, что они на завтрак, что на обед, что у них на ужин, какая еда. В группе Ясельной за неделю, Вот один раз только сбросила воспитатель, без требования, а до этого по требованию родителей, родители просят, да, сбросите, пожалуйста, меню, тогда сбрасывают, либо уже сбрасывали после того, как дети позавтракали, это было где-то около 9 часов, но уже меню не имеет смысла никакого. Ощущение очень необычное, когда ты сдаешь детей в детский сад, и все предели все чем-то занимаются. Вот чувство, как будто бы ты сдавал какой-то норматив, бежал определенную дистанцию и тут резко остановился. Вот странные смешанные чувства. Ну, ты потом приходишь в себя. Неделя была очень продуктивной. Очень много всего нам получилось Сереже сделать. Это, конечно, удобно. Это такой большой-большой. С Сережей мы решили так: в садик по необходимости. Вот если у нас нет возможности такой, чтобы он был с нами, то тогда на полдня мы его ведем в детский сад. Бывает такое, что он просыпается, смотрит на ребят, которые собираются, ну и говорят, говорит мама, я топ-топа с маком. Ну если топ-топа, если он хочет и заявляет желание, то пожалуйста вперед. Если он категорически вот бывают, были такие дни, когда он нет не хочу. Не хочу и все, но тогда пусть остается дома, не хочу я ребенка мучить, подрастет, может быть будет немножко по-другому. Тем более ну, у меня есть такая возможность, чтобы ребенок находился большую часть со мной, поэтому пусть проводит свое детство в удовольствие, находясь рядом с мамой и с папой. Всем спасибо за внимание, всех люблю, целую, до скорой встреч, всем пока-пока, скоро увидимся.